Добрый день, с вами Александр Бруштейн, вице-президент компании Business Process Technology. У меня команда работает в 20 странах, более тысяч партнеров, и это в течение неполных трех лет. Я готов делиться с вами опытом, я готов. Проконсультировать вас по любому вопросу, к которому э, вы ко мне обратитесь, если это касается бизнеса или здоровья. Поэтому э, записывайтесь ко мне на консультацию, внизу вы найдете все мои данные, телефоны, и я с удовольствием с вами пообщаюсь. Тет-а-Тет, -а -тет, на равных, как нормальные люди. Общаться я люблю, сам я инженер-преподаватель, много э, общаюсь с молодежью, потому что именно молодежь ⁇ это и есть фундамент нашей жизни. Если они правильно стартуют, а основная часть моих учеников, они бизнесмены, причем успешные, то это радует. И когда ты спасешь хотя бы пару душ в году, то это дорого стоит, значит ты не зря коптишь этот мир, и тебе еще Бог дает возможность это делать дальше поэтому воспользуйтесь дверью в ваше новое будущее и откройте ее и посмотрите сколько там света возможностей реализовать свои цели мечты путешествовать купить дом купить квартиру недвижимость давать делать невероятное количество разных бизнесов для того чтобы большую пользу принести людям поэтому не стесняйтесь записывайтесь внизу э, там есть мои данные под этим видео и я с удовольствием вас проконсультирую. Полчаса и вам будет достаточно увидеть, как ракета стартануть наверх, туда, куда вы и мечтали. С вами был Александр Бруштейн.